Средний срок владения квартирой – 10 лет. Делая ремонт, вы не просто выбираете обои, вы выбираете будущее вашей семьи. Частному мастеру важна скорость, а не качество. Поэтому вам придется следить за работой. В бригадах компании «Теремонт» есть прораб. Он будет контролировать процесс и отвечать за качество. Недобросовестные подрядчики занижают смету, чтобы получить заказ. А в ходе строительства цена ремонта может увеличиться в два раза. «Теремонт» составит прозрачную смету с приемлемой ценой. Компания работает на многих объектах, а это значит, что стройматериалы закупаются по оптовым ценам. И самое главное — «Теремонт» предоставляет гарантию на все выполненные работы на один год. Мы работаем хорошо, потому что делаем не просто ремонт. Мы создаем для вас уютный дом, в который хочется возвращаться. Закажите ремонт на теремонт.ру.